И снова здрасте! Так... Сегодня у нас на повестке дня ручки-дрючки. Значит, у меня тут оказалось не особо слипые-то дела. Но есть вот такие вот, да, чуть-чуть поменьше. А, ну... Будем считать, что у нее просто ручки будут чуть-чуть... Даже не сами ручки, а скорее шарниры. Ну, ничего, я думаю, как-нибудь переживу я этот момент. Расскажите хоть, как вам сидится на карантине. Надеюсь, к 1 мая мы все останемся в уме. Но это не точно. Главное, чтобы ваша выкройка ложилась так же, как и на... Вот этой стороне. То есть, если здесь у меня краешек упирается и здесь чуть-чуть выходит, то и тут должно быть точно так же. Иначе будет кривовато. Ну что, вот такой у нас процесс, Я не стала снимать, как предплечье вырезала. но вырезается точно так же, как и плечо, как и ноги. Вот, готовы уже два шарнишечка. Естественно, это все вырезано грубо. Но я буду все доводить до формы дремелем. Из рук у нас осталось, самое сложное, это кисти. И кисти у меня есть только в таком, в таком состоянии. А, но я думаю, что... Как бы, даже не знаю, попробую просто прямую кисть, такую немножко расслабленную так как-нибудь буду на свою смотреть и вырезать. Думаю, здесь просто потолще, а здесь по поуже. Не знаю, может быть так. Или варежечку, не буду, наверное, каждый палец. Для первой куклы, я думаю, нормально будет. Так, ну что, значит, выпилила я на лобзике такую заготовочку по шаблону. Немного доведу ножом до ума. С кистью не все так просто. Один из самых сложных элементов. Но у меня есть помощник. У меня есть такие макетики. Вот. И на них разные ручки есть. Вот я достала более-менее подходящие. Сейчас я вот смотря на этот макет. Он, в смысле, похож на наш, потому что вот шарнир. Вот так. Шарнир будет. Вот. И я как раз вот поставила себе... Так, вот я сверху вот смотрю и перерисовываю. Здесь большой палец у нас. Так. А дальше здесь уже идет кисть. Здесь первый палец отогнут. Вот, а другие немножко согнуты. Я так не буду делать, у меня они будут чуть-чуть... Все чуть-чуть согнуты, поэтому сделаем их вот так Значит, то же самое здесь проводим поворачиваем нашу кисть смотрим как как у нас здесь Идет. так И вот здесь вот такая ладошка получится. И вот, сейчас быстренько сниму ножом лишнее и пойду бормашинкой доделывать. Осталось самое сложное, на мой взгляд, это пропил пальчиков. Я все-таки решила не варежку оставлять, а пальчики сделаем. Сейчас намечу примерно, как они будут. И на лобзике пропилю. Что вот эта ручка мне нравится меньше. Очень много отрезов от большого пальца. Ну, посмотрим, здесь он не такой тонкий. В общем, будут, видимо, пальцы пианистки. Вот дальше уже бормашинками буду доводить до ума. Прежде чем показывать, как я из вот этого Делаю... сделала вот это. Ну, слушайте, я, конечно, для первой ручки я считаю, что очень даже неплохо. Просто в следующий раз я оставлю больше материала. Но ну, вот здесь мне будет сейчас лучше работать, потому что тут толстые пальчики. А здесь у меня изначально были вот эти два пальца слишком тонко сделаны, поэтому пришлось такую с тонкими пальцами делать. Не сказать, что я довольна на 100%, но... Вполне себе реалистично, особенно если честь, что у меня вот такие ноги, то как бы ручка... Очень даже ничего получилось. И в следующий раз все таки эта поза достаточно... руки не расслабленная, она скорее там... махать там... Эй, Привет! А нужно, чтобы рука была в свободно висячие, это вот с такими пальцами вот этот палец у нас как всегда гуляет где-то а вот эти чуть-чуть собраны то есть вот, так, вот такая поза должна быть вот большой палец я довольна как а вот это все-таки немножко напряжена рука вот, то есть пальчики надо было этот оставить а вот эти подсогнуть а на следующей кукле уже учту свои ошибки ну а теперь давайте-ка обработаем Хотела сказать быстренько вот эту ручку, но это вообще ни разу не быстро. Слушайте, ну этим можно заниматься бесконечно. Я имею в виду, тут еще шлифовки очень много, но в целом ручки готовы. По-моему, результат стоит того, как мне нравится. Главное, не две левые сделала, это хорошо. Так, ну что, вот наша ручка и готова. В следующей части будет э, торс. Э, финишная сборка. Потому что голова у меня есть. Вот она. Она была вырезана еще до Нового года. Но отдельно, потом, когда я закончу с этим всем отдохну немножко, я сниму, как вырезать голову, чтобы уж полный комплект был по кукле. Всем спасибо за просмотр. Пока!